Внимание, группа Бейкера! Дело серьезное. Операция «Оверлорд». Вторжение в Нормандию с воздуха и с моря. Час чем? День Д. Морская пехота атакует пять районов побережья под кодовыми названиями. Юта, Амаха, Золото, Джуна и Меч здесь, у побережья Нормандии. Районы Юта и Амаха будут атакованы тремя дивизиями наших пехотинцев. В это же время две британских и одна канадская дивизия ударят по районам золота, Джуна и Меч. Воздушный десант будет сброшен за 6 часов до часа Че. До начала бомбардировок с воздуха и с моря. Шестая британская военно-воздушная дивизия высадится здесь. И в это же самое время 101-я и 82-я дивизии высадятся в этих районах. У Устерики Дуз разделяют районы Юта и Амаха. Задача 101-й дивизии – занять все переправы через реку Дус, соединяющие районы Юта и Амаха, чтобы прикрыть с фланга район Юта. Эта большая дорога пролегает через весь Катантенский полуостров. В этом районе сосредоточено особенно много немецких войск. Когда они пойдут в контратаку, им придется идти по этой дороге. 101-я должна позаботиться о том, чтобы они не прошли. Группа Бейкера, то есть мы – будет находиться на этой дамбе. Разведчики, как, например, рядовой Мартин, будут высажены отдельно от основной группы и должны разместить на земле сигнальные огни, чтобы пометить зону приземления. Однако мы не можем знать, что произойдет, когда мы окажемся на земле. Так что я хочу, чтобы вы ознакомились со всеми целями каждого отделения 101 и 82-й дивизий. Кроме того... Я хочу, чтобы вы рассмотрели эти карты и фотографии и запомнили их. Мы высадимся за Атлантической стеной между несколькими немецкими гарнизонами. Нас ни в коем случае не должны обнаружить, пока до часа чейни останется не больше нескольких часов. Это и есть то, к чему нас готовили. Удачи! Я не знаю, что они уже в первую очередь Мы узнаем, что они Они никогда не обрабатываются в и? Kommando und 106. da jemand? Hallo? Ende. Wir schicken eine Patrouille zur Verstärkung! Ende.